Время подводить итоги. Все э, запланированные наши показатели, они выполнены. Законы Древней Персии. Причем рассматривается история права скорее с исторического, исторических каких-то ракурсов. Новый горнолыжный комплекс в Татарстане. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Камиля Агалякберова. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей лучших проектов акселерационной программы развития технологического предпринимательства, на которой были подведены итоги работы. В четвертом квартале этого года более 600 студентов Казанского университета и других вузов города приняли участие в лекциях, мастер-классах, тренингах, нетворкингах встречах с экспертами и предпринимателями, а также других мероприятиях программы, цель которых – развитие стартап-идей и проектов технологической направленности. До нового 2023 года осталось 4 дня, а значит пришло время подводить итоги проведенной работы. Именно об этом и шла речь на встрече главы Республики Татарстан Рустама Миниханова с ректорами вузов и руководителями научных организаций Республики Татарстан. Каким выдался 2022 год для научного сообщества Республики, узнаете в сюжете моей коллеги Аделины Абдрахмановой. Все...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 Из рядовой курсовой в масштабный научный проект. Именно так можно описать исследование заведующего кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений Эдуарда Рунга. Подробнее в следующем сюжете. Правовая система Персидской империи Ахименидов. Так называется научный проект, реализованный командой Института международных отношений во главе с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Эдуардом Рунгом. Он посвящен выявлению особенностей функционирования правовой системы Персидской империи Ахименидов в VI-IV веке до нашей эры. По словам Эдуарда Рунга, отправной точкой для реализации проекта стала курсовая работа первокурсницы, ныне исполнителя проекта Алины Исаковой. В процессе совместной работы для всех сразу стало ясно, тема интересна и актуальна, как никак да. ведь историческая интерпретация как древневосточных, так и античных свидетельств позволит пролить свет на правовую систему в целом. На самом деле очень часто. Курсовая работа... Причем, сам, причем на самом таком начальном еще уровне может стать основой для такого довольно большого проекта, который, может, который будет поддержан финансово и таким престижным грантом, как грант российского научного фонда. Вот. Но в данном случае мы как бы, у нас это получилось. В уходе обсуждения были сформированы основные цели, задачи проекта, направления расписаны. Исследования базируются на соотношении божественного права и царского права возрождения и развития правовой системы Вохиминицкой. Империи. Выявление специфики судебной системы предпринято на основе изучения Института царских судей, их роли, а также полномочий в Ахеменидской империи. Ну и, наконец, ключевое – изучение правоприменительной практики на территории персидской державы посредством характеристики известных политических судебных процессов в державе Ахименидов. Проект, скорее, даже междисциплинарный характер носит, потому что он э -э, реализуется на стыке исторической и юридической науки. Поскольку понятно, что изучением права, конечно, занимается юридическая наука, да, но здесь речь идет об истории права, и причем рассматривается история права скорее с исторического, исторических каких-то ракурсов. Да, а не с юридических. Вот в этом как бы тоже есть такая интересная оригинальность самого проекта. Российский научный фонд поддержал данный проект и выделил финансирование для его реализации. Дальнейшая работа рассчитана на два года, а в конечном итоге будет предложена модель, которая сможет продемонстрировать функционирование правовой системы империи ахименидов. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. В республике появится новый горнолыжный комплекс. Об этом стало известно накануне. Его строительство одобрил глава Татарстана Рустам Миниханов. Какой район республики станет новым центром притяжения туристов, узнаете в следующем сюжете. Горнолыжные курорты Татарстана ежегодно принимают более 100 тысяч туристов. Их число растет с каждым годом. К примеру, по итогам прошлого Свияжские холмы вошли в топ-10 самых посещаемых курортов России – Реализация потенциала республики во многом зависит от ее благоустройства. Накануне глава Татарстана Рустам Мениханов одобрил строительство нового объекта. Первый проект – Карабашское море. Это создание курорта на северной стороне Карабашского водохранилища. Внутри проекта планируется создать горнолыжные трассы, гостиницу на 50 номеров, 20 гостевых номеров, ресторан. Общий объем инвестиций – 300 миллионов рублей. Планируется, что на горнолыжном курорте будет задействовано около 80 сотрудников. Общая площадь Карабашского моря составит свыше 7 гектар. На самом деле, Республика Татарстан имеет выгодное физгеографическое положение. Мы находимся на возвышенности, и наша пересеченная местность именно предполагает развитие такого вида отдыха. И если свяжки калмы располагаются в западной части, то вот все уже мы услышали, что инвестиционным советом утверждено проект развивать Карабашское море, то есть горнолыжную курорта уже в юго-восточной части э, Татарстана. И я думаю, вот строительство <зас> и те инвестиции, которые будут вложены, э, как мы слышали, в объеме 300 миллионов рублей, э, они положительно скажутся, и мы в э, своей деятельности увеличим доход в бюджет Республики Татарстан. Рустам Амундов, бизнесмен, выступающий в качестве инвестора проекта, попросил у властей республики помочь построить дорогу к курорту и подвести коммуникации. Помимо этого, категория земельных участков, на которых планируется создание курорта, будет изменена. Им будет присвоен статус особо охраняемых территорий и объектов рекреационного значения. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы, Универньюс. В Омске завершился всероссийский конкурс «Учитель нового поколения. Перезагрузка 55-2022». Лучшей признана команда студентов Елабужского института Казанского федерального университета «Территория роста». Ребята на протяжении двух недель готовились к ряду испытаний под руководством доцентов кафедры педагогики Владислава Виноградова и Алсу Рахмановой. В 2023 году всероссийский конкурс «Учитель нового поколения» пройдет в Елабужском институте. В малом зале КСК КФУ «Уникс» прошло новогоднее представление от подготовительного факультета. Студенты показали гостям свои творческие номера. На мероприятии присутствовал проректор по внешним связям Темирхан Алишев. На этом все. В студии была Камиля Галякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!